Приветствую, друзья! На связи Артем Мазур. Сегодня в этом видео мы вместе с вами разберем такой самый интересный вопрос, особенно который возникает у новичков – это как набрать свою первую тысячу подписчиков в Инстаграм. Это видео будет вам полезно, если вы только начинаете и хотите развивать свою страницу в Инстаграм и хотите набрать первых подписчиков. А если вы уже набрали первую тысячу подписчиков, возможно эти способы помогут вам а, развить свой аккаунт до еще большего количества аудитории и собственно, дальше развивать по нарастающей. Но перед тем, как мы начнем и приступим к раскрутке своей страницы, я хотел бы обратить внимание на то видео, которое я уже записывал до этого, сейчас вот ссылочка всплывет, если не смотрели, посмотрите, где рассказываю о основных четырех моделях заработка для инст... на э, своем инстаграм аккаунте. А, ведь мы набираем подписчиков всегда для чего-то, с какой-то целью. И вот буквально тезисно напомню, о чем там было видео. Есть четыре основные модели. Первое, это если вы как блогер хотите развивать свою страницу, набирать огромное количество аудитории, набирать огромную там активность, комментарии, лайки и в итоге Потом зарабатывать на рекламе. Эта модель подойдет не всем, потому что ну, сейчас очень сложно набрать именно большую аудиторию. Быстро стартануйте, чтобы у вас было большое количество людей на странице, которые действительно вовлечены и смотрят за вами. Второй тип – это когда вам не нужна большая аудитория, вам достаточно там, первых там тысячу, две тысячи, десять тысяч человек, когда вы какой-то эксперт в какой-то теме, то есть вы продвигаете свой какой-то личный блог. Не знаю, будь вы там блог о детях продвигаете, блог о таргетированной рекламе продвигаете, вы там не знаю психолог, бухгалтер продвигаете свои юридические услуги. Да, то есть у вас есть какая-то тематика, с которой вы можете поделиться с аудиторией, которая будет полезна. И вы создаете такую страницу, пишете там, на ней полезные посты, у вас у вас, а, формируется аудитория, и уже этим людям вы что-то потом предлагаете. То есть вы не, не просто ведете свой Инстаграмер от того, чтобы вести инстаграм. Ну, то есть, это как бы глупо. А, вы что-то потом а, предлагаете, потом как-то его монетизируете. Третий тип это когда у вас есть свой бизнес, вы его продвигаете через таргетированную рекламу. Вам в этом случае вообще не нужен даже свой инстаграм-аккаунт, вам не нужно его продвигать. Достаточно показать правильно целевой аудитории, правильное объявление и, собственно, сделать продажи, да? допустим, чтобы люди переходили к вам на сайт. И четвертый тип это когда у вас даже несколько своего инстаграма вы хотите работать как специалист по рекламе и оказывать услуги предпринимателям, ну собственно настраивать таргетированную рекламу, да, если вы хотите, кстати, разобраться по поводу таргетированной рекламы, как она настраивается, в чем и суть, как ее запускать, то здесь ниже оставлю видео, у нас есть бесплатный тренинг, можете его пройти и научиться базово таргетированной рекламе. Вот, но наша задача, то есть, если мы хотим набирать подписчиков, то, скорее всего, первый способ нам не подойдет, третий способ, когда мы хотим делать быстрые продажи, нам тоже не подойдет, и четвертый способ нам подойдет, но отчасти. Соответственно, мы оставляем только второй способ. Второй способ – это когда у нас есть какая-то экспертность и мы хотим ее продвигать. И перед тем, как мы перейдем к собственно, набору подписчиков, давайте разберемся. Вот так вот перевернул лист, разберемся в подготовке. Вот если мы возьмем вторую модель, да, что мы в дальнейшем планируем зарабатывать каким-то образом на своей аудитории. То есть есть у нас люди, которые, допустим, к нам пришли, которые за нами следят, и мы в дальнейшем хотим что-то им предлагать. И есть два формата. Первое – это когда вы, собственно, как эксперт, да, то есть, у вас первый формат, вы, у вас есть какие-то знания, у вас есть какое то не знаю, вы чем-то хотите поделиться с аудиторией, то есть на какую тему вы ведете свой блог, свою страницу. И это первый способ. Да, вы набираете аудиторию на то, чтобы у вас, а, вас читали по вашей тематике. И второй тип это коммерческий аккаунт. Вот смотрите: коммерческий аккаунт это значит, допустим, у вас есть какой-то бизнес, и вы продвигаете его не с помощью таргетированной рекламы, а вы хотите продвигать, чтобы к вам шли на Инстаграм. В этом случае здесь. Вот способ бесплатного набора подписчиков, который мы сейчас с вами вот здесь вот на втором листе разберем, он не подойдет. Почему? Потому что вот если вы себя возьмете, вот если к вам какое-то внимание проявляет какой-то коммерческий аккаунт, ну сто раз вот, я думаю, что вам писали, заходили, лайкали, комментировали люди от каких-то интернет магазинов. И вот насколько ваша реакция была вот к этой странице? ну Никакая она была. И поэтому, если вы будете бесплатными методами как-то продвигаться, какую-то активность проявлять, что-то делать, то люди не будут подписываться на коммерческий аккаунт. На коммерческий аккаунт вам будет подписываться только целевая аудитория, которой показано правильное объявление и которая действительно в принципе заинтересована в этом продукте, в вашей услуге, которую вы продвигаете. Поэтому здесь, в этом случае, можно продвигаться только за деньги. Вы можете конечно, потратить уйму времени на бесплатные способы, которые мы там, да, с вами дальше разберем, но это вам не принесет желаемого результата, вы потратите кучу времени, но не принесет желаемого результата, потому что люди неохотно реагируют на страницу, которая именно коммерческая, которая что-то продает. Никто не любит, когда вам что-то прям открыто впаривают, что-то предлагают. С таргетированной рекламы это можно сделать. Просто если вы бесплатными способами будут продвигаться, это нельзя. Поэтому мы оставляем модель, когда у вас есть какие-то знания по какой-то теме, и вы хотите с ними поделиться своей аудиторией. Допустим, возьмем, что у нас сейчас нулевый аккаунт, вы начинаете с нуля. Что в этом случае делать? Перед тем, как мы что-то начинаем делать, нам нужно сначала привести в порядок страницу. И это вот это важная составляющая, потому что все действия, которые вы будете делать потом в дальнейшем, они будут вот прям в разы эффективнее, в несколько, в два, в три, в четыре раза эффективнее, если вы вот сделаете то, о чем мы сейчас с вами скажем. Первое ⁇ это, естественно, оформление страницы. Давайте вот так по пунктам будем разбирать. Оформление страницы ⁇ это вот там ваша шапка, ваша аватарка и то, что описание, которое есть у вас в профиле. Да, то есть это оформление. Ну вот так вот напиши оформление. То есть оформление в чем его составляющая, да То есть вы нормально делаете аватарку, нормальное описание, нормально вот этот заголовок. То есть человек, когда попадает на вашу страницу, должен понимать, куда он попал. Не просто там, я настраиваю рекламу. Ну и что, еще тысячи человек настраивают рекламу, допустим, да, если возьму. Или я консультирую по налогам. И, и что, еще тысяча человек консультируют налоговые. В чем ваша фишка, в чем ваша экспертность? Почему вас стоит читать, а их не стоит, ну как бы их тоже стоит, но в чем ваша уникальность, в чем ваша фишка? И вот как раз вот это указывается в вашей, вот, вот в шапке вашего профиля, чтобы человек который потом перейдет на вашу страницу, понял, о чем она, что здесь и почему мне, в принципе, нужно ниже спускаться и почитать ваш контент. Второе, что вам нужно сделать – это визуал. Визуал – это то, какие будут, как будут выглядеть ваши посты в ленте. Смотрите по поводу ваших постов в ленте, да, то есть ваш контент, в чем его суть. Ваш контент не нужно делать статейным. Вот смотрите, возьмем две страницы. Первая страница – это когда вот вы заходите. Допустим, на страницу, посвященную м -м -м, таргетологу, да, который специалист в какой-то какой рекламе. Допустим, в рекламе там, в Инстаграм. И вот вы зашли на эту страницу, и у него что каждый пост это просто какая-то, ну, есть просто обычный фон, и на ней какой-то заголовок, и вот вы, и дальше какая-то статья идет. Допустим, не знаю, почему бизнесом стоит использовать рекламу в Инстаграм. И вот вы смотрите, и каждый пост это просто статья, то есть очередная статья. Интересно ли вам это будет читать? Ну, возможно, да, если вы в принципе другие страницы не видели. Но если страница будет красиво оформлена, то есть не вот не просто какой-то квадрат в конве сделанный, да, а там будет ваша красивая фотка, которая на которой будет красивый заголовок, да, то есть все это ну приятно выглядит. И человеку в таком формате он больше зацепится, нежели попадет в очередной статейный блок. Вот просто вот сейчас вот. Посмотрите, да, в такой же систематике, в той сфере, которая вам интересна, вот если вы такие читаете, на какие из таких блогов вы подписаны. Возможно, вы видели уже сто раз статейники, где просто там заголовок, и потом просто безэмоциональная портянка текста идет, которая, в принципе, просто инфа, где вы уже сто раз такую читали. Поэтому э, визуальная часть нам, ну, то есть, необходима. И третье, собственно, ваш контент, который состоит из двух составляющих. Первое, здесь должны быть вы как автор. И второе, это, собственно, ценность. Модное в последнее время слово ⁇ ценность, ценность, ценность, полезность. Ну, вы это что это значит? То есть вы должны как автор. Возьмем, допустим, пять экспертов в одной и той же теме, допустим, в теме похудения. Вот вы, допустим, знаете какую-то суперинтересную методику и возьмем пять экспертов. И вот они все написали, допустим, пост потом как, о том, как там, о какой-то диете, да, допустим, или о том, как накачать пресс. В принципе, ну принцип контента все одинаково, но почему-то одного автора больше читают, больше резонирует пост, больше в нее активности проявляется, а другой автор нет. Почему? Потому что он написал, допустим, как статейный сайт, да, то есть который вообще без какой-то эмоции, без всего просто, то есть набор каких-то пунктов. А другой написал так интересно, и плюс еще туда-то историю какую-то свою вплел, и вот прям каждый каждый абзац это прям какая-то эмоция, ты читаешь этот пост захлеб. Почему? Почему так получается? Потому что здесь есть вы как автор, не просто статья, допустим, как, которую можно прочитать в Гугле, в Бив, в поисковый запрос, а именно вы как автор, ваш опыт, ваша история, и здесь как раз она как и резонирует. И второе это ценность, то есть полезность, что вы дали. Если вы просто написали три очевидных пункта, как капитан очевидность, да, которые, ну, в принципе, и так известны. То это не сработает. А если же вы написали, поделились действительно какой-то прям интересной методикой, да, дали там какие-то интересные не знаю, там добавки, которые нужно есть, какие-то интересные упражнения, допустим. И человеку это сезонировало, да. То есть он даже оставляет вам комментарии, он там соглашается, он что-то спорит, он говорит вам спасибо. Вот это интересно, да, вот это интересно читать. именно вот вы таким образом будете выделяться из других из другой категории людей, которые, собственно, пишут о такой же теме. Вот, поэтому, кстати, если вам интересно по поводу контент-плана, по поводу оформления визуала, напишите в комментариях, мне, мне просто обратная связь от вас важна, чтобы следующее видео на какую тематику посвятить. Потому что я планирую записать еще, еще несколько роликов, посвященных теме набора подписчиков и развития своей страницы. Вот, и вот это вот такие некие подготовительные собственно, данные, которые у вас должны быть. И пункт номер. Его можно четвертым пунктом, но я бы опять же его пункт номер ноль да, обозначил. Когда вот это все сделали, выложили хотя бы там, первые 9 постов, да, чтобы, 9, чтобы у вас просто первая страничка она была заполнена чем-то, а, позовите хотя бы там, своих друзей, своих подписчиков, просто сделайте какую то сториз о том, что вот я э, создаю вторую страницу, в которой буду делиться такой-то инфой. Ребят, кому интересно, подписывайтесь, да, у каждого там есть 100, 200, 300 там, человек в друзьях, ну 100% есть, просто их позовите. Либо, если вы полностью свою личную страницу хотите переделать под какой-то формат, то ну, просто ее измените да, вот под эти параметры и тогда вы можете ее продвигать и вам этот четвертый пункт не нужен. Да, то есть привлечь первых людей, это ничего не нужно накручивать, ничего не нужно делать, просто позовите там хотя бы чтобы 10-20 человек хотя бы было, чтобы не просто нулевый каут. И вот это вот то, что мы сделаем, это подготовительная работа, она критически важна для дальнейших действий. Если у вас вот этого всего не будет, то все действия, которые вы сделаете дальше, они все будут неэффективны. Просто сейчас на ютубе полно видео, посвященных там, раскрутке своей страницы, но никто не говорит о подготовительных действиях, которые нужно совершить перед этим. Это очень важная часть, да, допустим, если вы профиль быстренько заполните, если вы людей первых привлечете, если вы, в принципе, фотки на них там красивые заголовки сделаете, в принципе, тоже вы это можете сделать, да, фотки не обязательно фотосессии, это могут быть обычные фотки на телефон, то вот эта вот часть, вот именно контентная, где были вы и ценность, которую вы даете в формате э, решения проблем, реш... ценности для аудитории, то это как раз будет вас отличать от тех, Других, которые ведут, на, ведут свои страницы на такую же тематику. И вот только после этого мы с вами уже переходим к набору первых подписчиков. Если у вас уже были какие-то подписчики, то просто проверьте, да, было ли у вас сделаны подготовительные действия. Посмотрите со стороны, да, попросите обратную связь от других, тех, кто уже читает, что не так, что изменить, понятна ли моя страница, о чем я пишу, вообще, понятно, это или нет. И если вы думаете, что, допустим, контент, вы можете делегировать копирайтеру. Ну, такое себе занятие, потому что, опять же, Самая главная вот проблема сейчас это то, что у многих страницы превращаются в обычный статейный блок. Статейный блок это когда копирайтер просто написал инфу, как, которая без эмоций, без историй, без примеров, без всего, просто сухая инфа. И это не заходит. Нет комментариев, нет активности. Ну, люди просто потребили какую-то инфу, которой и так много уже в интернете. И мы переходим к первому первому способу. Это самый-самый-самый вот базовый какой-то способ. Это первое взаимодействие с целевой аудиторией, кто является вашей, вашей, вот именно вашими будущими, возможно, потенциальными клиентами. То есть, еще раз говорю, вам не важно количество, не важно гнаться там, вот этими за сотнями, за миллионами подписчиков, это не ваш формат. Потому что будь у вас, допустим, тысяча целевых людей. По деньгам вы можете сделать намного больше, чем, допустим, блогер со 100-тысячной аудиторией, который просто все подряд туда пришли, непонятно кто, он и рекламу задорого не продаст, да, потому что плюс-минус активность будет не очень, и э, в принципе он не понимает, как дальше это продавать. А ваша целевая аудитория сфокусирована на вашей тематике, это намного ценнее актив, нежели э, просто разрозненный. Поэтому взаимодействие с целевой аудитории, общение, польза, привлечение внимания – вот этот способ вот были раньше способы, да, масс-фоуэйнг, масс-лайкинг. Здесь ключевое слово было, которое сейчас уже не используется, это массово. Массовый фоллоуинг, массовый лайкинг. То есть вы массово всех в ручками или э, автоматизированные способами тогда подписывались, там лайкали, и все вот это вот действие вы делали, которые и с каждым годом имели все более и более низкую эффективность. Сейчас, что ваша задача это найти сначала блогеров или аккаунты или страницы, да, вот в этой вашей теме. Найти те, кто уже в принципе, ну, достаточно раскрутился, у кого намного больше подписчиков и к какой-то цифре вы стремитесь, нашли зашли к ним на страницу и увидели, что у него есть и активность под постами, у него есть и лайки и комментарии, и что ваша задача, ваша задача взаимодействовать с целевой аудиторией, которая там является активной. Да, вроде бы банальный способ, но сейчас задайте себе вопрос: а вы делали это или нет? То есть это настолько простой способ, который вот. По стилю напоминает масс-фоллоинг и масс-лайки но это не так потому что заходя на в комментарии вы видите этих людей что мы можем сделать мы можем зайти к каждому человеку посмотреть что он пишет посмотреть его простый что-то пролайкать где-то ему ответить да то есть мы привлекаем внимание наша задача просто привлечь внимание этих людей если вы все вот зашли к этому человеку да который является целевой аудиторией того блогера и вы хотите упривлечь на себя вы проявили какую-то активность, вы что-то там прокомментировали, оставили осознанный какой-то комментарий, ответили на его истории, да, на этого человека. И в этом случае 100% человек зайдет к вам на страницу. Да Даже мне, когда отвечают на истории, когда мне что-то пишут в комментариях, особенно какие-то большие комментарии, то в этом случае я захожу к человеку на страницу. Ну Это просто, знаете, такое обычное любопытство. И если из-за любопытства человек перешел на, вас, на вашу страницу, а у вас. До этого уже все было сделано, уже все подготовительные действия, у вас интересная страница, прикольный визуал, и посты написаны как раз для этого человека, да, и он заходит, читает и видит, вот это прикольно, вот это интересно, вот это классно, то он подписывается на вас, потому что он хочет за вами следить. И вроде бы, да, вот это действие, ну нет, ну это что надо делать, да, это надо делать. И это отнимает время. Но это бесплатный способ набора первых подписчиков. Это самая целевая аудитория. То есть представьте, вы, вообще, вы просто проявляете какую-то активность какому-то человеку, а он просто подписывается на вас в ответ. Да? Это не без, беспорядочное подписывание на всех подряд, проставливание лайков и дальше, дальше, дальше. То есть вам нужно придется работать ручками как раз и общаться с этими людьми. И второй способ, выходящий же отсюда же. Помимо того, что мы взаимодействуем с аудиторией блогера, мы и с самим блогерам начинаем взаимодействовать. Допустим, в вашей теме, допустим, в теме таргетированной рекламы есть много блогеров, которые пишут про рекламу. Вы Подписывайся на этих блогеров, либо их куда-то в заметочку себе добавляйте. Как только у них выйдет какой-то пост, вы читаете этот пост, у вас, естественно, есть какое-то мнение, потому что блогер из вашей тематики, и вы пишете свое мнение, свое отношение в комментариях. Не просто «Да, прикольный пост, мне понравилось», нет. Вы пишете какой-то развернутый коммент тоже этому блогеру. Соответственно, аудитория, которая э, читает этот пост, как, которая видит этот пост у себя ленте, видит также ваш комментарий, поскольку а, с большей вероятностью, что осознанный комментарий, под ним начнется движуха. Начнут отвечать другие люди, начнут его лайкать, ответит сам блогер, и он поднимется в топ. Таким образом, ваш комментарий видят другие люди, и, естественно, возникает любопытство, кто это, блин, такой умный, да, кто отвечает, дай-ка зайду, посмотрю, и переходит опять же на вашу страницу, где... Вся, вся наша страница захвата выглядит за счет тех подготовительных действий, которые мы с вами сделали. И тоже, если у вас что-то интересное на странице, если вы чем-то можете поделиться, что интересно аудитории, подписывается дальше и продолжает за вами следить. Понимаете, да? То есть здесь смысл в том, что вы в комментариях начинаете тоже общаться. То есть здесь вот ключевой способ первого набора подписчиков – это личная работа, личное вовлечение и личное общение с этой аудиторией. То есть это ключ. Ну, по-другому никак. То есть первых людей бесплатными способами, ну, таргетировать рекламу – не вопрос, там, взяли, запустили. Набрали. Ну, то есть это легко сделать, да. То есть, если вам интересно, кстати, таргетировать рекламу, я, как это тоже постоянно, если вам интересно, то вы можете по ссылочке ниже пройти и освоить на базу уровне таргетировать рекламу в Инстаграм. Есть бесплатный четырехдневный тренинг. Зашли, посмотрели и можете настроить. Но там нужно инвестировать деньги. В рекламу нужно инвестировать деньги. А здесь бесплатно, но вы инвестируете сюда свое время. Вот. Комментарий у блогеров понятно. Аудитория, которая комментирует у блогеров и проявляет активность, тоже понятно, да, с ней взаимодействует. И третий способ он, с моей точки зрения, наверное, самый-самый целевой будет происходить. Ну и первые два тоже целевые, но все-таки вот это самый интересный. Это взаимодействие с теми же людьми, которые по рангу, по подписчикам, по тематике, эквивалентны вашему. Ну, допустим, есть вот специалист по рекламе, который продвигает себя, пишет по рекламе, и вот у него, допустим, есть там 700 подписчиков. И Есть вы которых тоже 700 подписчиков. И в этом случае и тот блогер пишет что-то интересное, и вы пишете что-то интересное. Я просто называю блогеров, давайте их называть просто эксперты, да, эксперты в своей теме. Не буду называть блогеров, потому что блогеры я все-таки считаю это те, которые уже с большой аудиторией, да, эксперты в своей теме. И мы пишем на определенную тему, и человек пишет на определенную тему. Мы просто пишем, слушай, давай как бы, ну не в таком формате, что давай обменяемся аудиторией. А как тебе насчет того, чтобы сделать некую книгу коллаборацию? Я у себя в истории порекомендую твой контент, твои посты, а ты мои посты. То есть не в формате, что «Привет, ребят, там, подписывайтесь на вот этого человека, он прикольно пишет». Ну как бы это, это не интересно, потому что э, если человек увидел, ну что мне на него подписываться, да? А если вы говорите «Только что э, вот мой хороший знакомый там или мой коллега написал там пост на тему такую-то, если вам интересно, заходите почитать». Ну и человеку пореком вы порекомендовали своей аудитории просто полезный пост. Ч люди переходят и опять же. Если у вас аккаунт подготовлен, если пост интересный, вы в него вложились, человек что делает? Читает, смотрит, переходит к вам и подписывается. То есть у вас происходит некий обмен аудиторией. Понятно, да? Опять же, этих блогов нужно найти. Понятно, есть сейчас куча бирж различных, различных по ключевым словам найти людей, по просто подпискам. Допустим, из вашей аудитории кто на что подписан, посмотрите, вы их найдете. То есть это несложно сделать и вы это тоже сможете сделать. Есть еще второй способ, вот тоже из этого вытекающий, когда Допустим, у вас там есть, не знаю, там 500 человек первых вы набрали, и есть, допустим, люди, у которых, вот допустим, тоже эксперты в своей теме, смежные с вашей, и у них, допустим, там есть там 2000 подписчиков. Вы у них можете за какие-то копейки, там, за 200, за 300, за 500 рублей купить рекламу. Конечно, многие, естественно, не будут продавать, потому что они понимают, что какой смысл продавать рекламу кому-то, если они могут продать, ну, что-то предложить свое, да. Но, опять же, есть люди, которым, может, нужны деньги, или еще, не знаю как, просто готовы, да. То есть они могут вам сделать ту же самую рекомендацию, но за какие-то там небольшие деньги, да. То есть... Вы у маленьких блогеров из вашей смежной тематики, где есть ваша целевая аудитория, можете купить рекламу там, за 200, за 300, за 500 рублей. То есть небольшие деньги, которые можете потратить, блогер вас порекомендует или в формате подписываться на него, что не очень эффективно, либо переходите к нему, почитайте, крутой пост выложил. Вот это намного эффективнее, потому что и тот дал полезность, и вы будете полезны не просто подписываться на него, а просто что переходите, почитайте, и люди уже будут подписываться. И в таком формате вы все нашли там 5-10 человек, Сделали такую некую коллаборацию, да, опять же вы, естественно, активно ведете истории, что-то выкладываете регулярно, да, теперь, потому что все, вы начинаете вести свою страницу. И в этом случае у вас идут подписчики. Вот эти три способа, это, ну, согласитесь, что это простые способы, согласитесь, что это банальные способы, согласитесь, что эти способы, ну, сложно сделать, потому что вам требуется время. Во-первых, нужно найти этих людей, во-вторых, нужно их постоянно их отслеживать, постоянно проявлять активность, постоянно нужно следить за постами, э, находить людей, им нужно писать, а кто-то вообще боится там писать, кому-то написать, это прям вот что-то страшное, и в голове прям вот это некий барьер, да, чтобы написать кому-то, что-то предложить о, обменяться аудиторией. Но это работы, и это бесплатные способы. Да, бесплатные с точки зрения денег, но платные с точки зрения вложения вашего времени. Но если вам, собственно, вы хотите быстро получить результат, вы можете запустить таргетированную рекламу. Если, кстати, актуально, я запишу еще видео, посвященное, как бы, когда уже у вас есть какой-то, не знаю, там, тысяча, пять тысяч подписчиков, как еще больше подписчиков набрать, уже платными способами. Тоже дайте знать в комментариях. Я напишу, запишу об этом, наверное, отдельное видео, такой тоже разбор в формате э, флипчарта, да, и с различными шагами, то есть если вас, вам будет актуально. Вот, И в таком формате мы набираем свою первую аудиторию. Во-первых, это будут целевые люди, ну, то есть реально целевые люди, потому что мы их взяли с активных, с другой страницы, с рекомендаций, то есть это те люди, которые будут составлять сначала ядро вашей аудитории. И, наверное, вот отдельным пунктом здесь нужно вывести еще одно правило. Когда вы, вот первые, первые, первые люди у вас собираются, это ваше будущее ядро аудитории. Что это такое? С этими людьми... Вот, они будут составлять основную активность под вашими публикациями, под, под, э, в комментариях, в э, проявлении активности, в ответах на ваши stories, в голосовалках. Это основной ядро аудитории. С этими, с первыми людьми нужно постоянно быть в коммуникации. Если вам что-то написали, если вам оставили комменты, если кто-то там поставил там, лайки вам на фотки, зайдите, то же самое это сделайте. Потому что потом, естественно, вы это не будете делать. Но первое ядро аудитории нужно сформировать, то есть некое такое доверие с основной массой людей, которые с вами с, начала, с самого начала. Потому что проявляя активность, все, они уже понимают, что он мне тоже проявляет активность, да, он, он мне отвечает, да, этот человек, он мне там, тоже проявляет активность на фотках, я ему это делаю, это правило взаимности. И в этом случае люди потом, в дальнейшем, они уже, ну, грубо говоря, на автомате будут лайкать ваши посты, следить за вашими публикациями и включаться в ваши дискуссии, которые, допустим, вы там организовываете у себя на странице. В дальнейшем уже, естественно, ваш, ваш контент он будет решать, насколько, насколько долго люди будут с вами оставаться. Если он будет скучным, унылым, неинтересным, то они будут отписываться. Если у вас будет интересно, если у вас постоянно какая-то движуха на странице, они будут с вами и постоянно делая вот эти способы, да, естественно, потом, когда люди набираются, там уже можно можно уже пренебречь этим. Но для начала, для своей первой тысячи подписчиков это с гарантией можете их набрать вот этими тремя способами. Ну, Естественно, таргетированная реклама, о которой можно записывать еще тонну видео просто потому, что там много всего есть и если вам актуально ее настроить, то можете записаться на бесплатный тренинг узнать, как она настраивается и понять, вообще актуальное вам или нет. Вот такое вот видео. Дайте, пожалуйста, обратную связь в комментариях, потому что вообще интересна эта тематика по раскрутке, по контент-плану, по визуалу, по ведению, по оформлению своей страницы. Если да, то дальнейшее видео я буду записывать именно на эту тематику. Вот. На этом я видео заканчиваю. С вами был Артем Мазур. Желаем великолепного дня. До встречи в следующих видео.